Я перешел от нигилизма к церкви только потому, что осознал невозможной жизни без веры, без знания того, что хорошо и дурно, помимо моих животных инстинктов. Знание это я думал найти в христианстве, но христианство, как оно представлялось мне тогда, было только известное настроение, очень неопределенное, из которого не вытекали ясные и обязательные правила жизни». И за этими правилами я обратился к церкви. Но церковь давала мне такие правила, которые нисколько не приближали меня к дорогому мне христианскому настроению и скорее удаляли от него. И я не мог идти за нею. Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах. А церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны, а правил, основанных на христианских истинах, не было. Мало того, церковные правила ослабляли, иногда прямо уничтожали то христианское настроение, которое одно давало смысл моей жизни. Смущало меня больше всего то, что все зло людское, Осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других веры, вытекавшие из таких осуждений казни, войны, все это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обида, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью. И вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением. Неужели учение Христа было таково, что противоречия эти должны были существовать? Я не мог поверить этому. Кроме того, мне всегда казалось удивительным то, что, насколько я знал Евангелие, те места, на которых основывались определенные правила церкви о догматах, были места самые неясные, те же места, из которых вытекало исполнение учения, были самые определенные и ясные. А между тем догматы и вытекающие из них обязанности христианина определялись самым ясным, отчетливым образом. Об исполнении же учения говорилось в самых неясных, туманных, мистических выражениях. Неужели этого хотел Христос, преподавая свое учение? Разрешение моих сомнений я мог найти только в Евангелиях. И я читал и перечитывал их. Из всех Евангелий, как что-то особенное всегда выделялась для меня Нагорная проповедь. И ее-то я читал чаще всего. Нигде, кроме как в этом месте, Христос не говорит с такой торжественностью, нигде Он не дает так много нравственных, ясных, понятных, прямо отзывающихся в сердце каждого правил, нигде Он не говорит к большей толпе о всяких простых людей. Если были ясные определенные христианские правила, то они должны быть выражены тут, в этих трех главах Матфея я искал разъяснение моих недоумений. Много и много раз я перечитывал Нагорную проповедь и всякий раз испытывал одно и то же. Восторг и умиление при чтении тех стихов о подставлении щеки, отдаче рубахи, примирении со всеми, любви к врагам. И тоже чувство неудовлетворенности. Слова Бога, обращенные ко всем, были неясны. Поставлено было слишком невозможное отречение от всего, уничтожавшее самую жизнь, как я понимал ее. И потому отречение от всего, казалось мне, не могло быть непременным условием спасения. А как скоро это не было непременное условие спасения, то не было ничего определенного и ясного. Я читал не одну Нагорную проповедь, я читал все Евангелия, все богословские комментарии на них. Богословские объяснения о том, что изречение Нагорной проповеди — суть указания того совершенства, к которому должен стремиться человек, но что падший человек весь в грехе и своими силами не может достигнуть этого совершенства, что спасение человека в вере, молитве и благодати, объяснения эти не удовлетворяли меня. Я не соглашался с этим, потому что мне всегда казалось странным, для чего Христос Вперед, зная, что исполнение его учения невозможно одними силами человека, дал такие ясные прекрасные правила, относящиеся прямо к каждому отдельному человеку. Читая эти правила, мне всегда казалось, что они относятся прямо ко мне, от меня одного требует исполнения. Читая эти правила, на меня находила всегда радостная и что я могу сейчас, этого часа, сделать все это. И я хотел и пытался делать это. Но как только я испытывал борьбу при исполнении, я невольно вспоминал учение церкви о том, что человек слаб и не может сам сделать этого, и ослабевал. Мне говорили, надо верить и молиться. Но я чувствовал, что я мало верю, и потому не могу молиться. Мне говорили, что надо молиться, чтобы Бог дал веру, ту веру, которая дает ту молитву, которая дает ту веру, которая дает ту молитву и так далее до бесконечности. Но и разум и опыт показывали мне, что средство это недействительно. Мне все казалось, что действительны могут быть только мои усилия исполнять учение Христа. И вот после многих, многих тщетных исканий, изучений того, что было писано об этом в доказательство божественности этого учения и в доказательство небожественности его, после многих сомнений и страданий, я остался опять один с своим сердцем и с таинственной книгою перед собой. Я не мог дать ей того смысла, который давали другие, и не мог придать ей новый, и новый, не мог отказаться от нее» и только изверившись одинаково и во все толкования ученой критики, и во все толкования ученого богословия, и откинув их все по слову Христа, «если не примете меня как дети, не войдете в Царствие Божие», я понял вдруг то, чего не понимал прежде. Я понял не тем, что я как-нибудь искусно, глубокомысленно переставлял, сличал перетолковывал. Напротив, все открывалось мне тем, что я забыл все толкования. Место, которое было для меня ключом всего, было место из пятой главы Матфея, стих 39. «Вам сказано, око за око, зуб за зуб, а я вам говорю, не противьтесь зло». Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит и тотчас не то, что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину. Истина восстала предо мной во всем ее значении. Вы слышали, что сказано древним, око за око, зуб за зуб. А я вам говорю, не противьтесь зло. Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде. Прежде читая это место, я всегда по какому-то странному затмению пропускал слова «а я говорю, не протився зло». Точно, как будто слов этих совсем не было или они не имели никакого определенного значения. Впоследствии, при беседах моих со многими и многими христианами, знавшими Евангелие, мне часто случалось замечать относительно этих слов «то же затмение». Слов этих никто не помнил, и часто при разговорах об этом месте христиане брали Евангелие, чтобы проверить, есть ли там эти слова. Так же и я пропускал эти слова и начинал понимать только со следующих слов «и кто ударит тебя в правую щеку», «подставь левую» и так далее. И всегда слова эти представлялись мне требованием страданий, лишений, несвойственных человеческой природе. Слова эти умиляли меня. Мне чувствовалось, что было бы прекрасно исполнить их. Но мне чувствовалось тоже и то, что я никогда не буду в силах исполнить их, только для того, чтобы исполнить, чтобы страдать. Я говорил себе, «Ну хорошо, я подставлю щеку, меня другой раз прибьют. Я отдам, у меня отнимут все. У меня не будет жизни. А мне дана жизнь, зачем же я лишусь ее? Этого не может требовать Христос». Прежде я говорил это себя, предполагая, что Христос этими словами восхваляет страдания и лишения, и восхваляя их, говорит преувеличенно и потому не точно и не ясно. Но теперь, когда я понял слова о непротивлении злу, мне стало ясно, что Христос ничего не преувеличивает и не требует никаких страданий для страданий, а только очень определенно и ясно говорит то, что говорит». Он говорит, «Не противьтесь зло, и делая так, вперед знаете, что могут найтись люди, которые, ударив вас по одной щеке и не встретив отпора, ударят и по другой, отняв рубаху, отнимут и кафтан, воспользовавшись вашей работой, заставят еще работать, будут брать без отдачи. И вот если это так будет, то вы все-таки не противьтесь зло». Тем, которые будут вас бить и обижать, все-таки делайте добро. И когда я понял эти слова так, как они сказаны, так сейчас же все, что было темно, стало ясно, и что казалось преувеличено, стало вполне точно. Я понял в первый раз, что центр тяжести всей мысли в словах не протився злу, а что последующее есть только разъяснение первого положения. Я понял, что Христос нисколько не велит подставлять щелку и отдавать кафтан для того, чтобы страдать, а велит не противиться злу и говорит, что при этом придется, может быть, и страдать. Точно так же, как отец, отправляющий своего сына в далекое путешествие, не приказывает сыну не досыпать ночей, не доедать, мокнуть и изябнуть, если он скажет ему «ты иди дорогой, если придется тебе и мокнуть, и зябнуть, ты все-таки иди». Христос не говорит «подставляйте щеки, страдайте», а Он говорит «не противьтесь злу» и «что бы с вами ни было, не противьтесь злу». Слова эти, не протився злу или злому, понятые в их прямом значении, были для меня истинно ключом, открывшим мне все. И мне стало удивительно, как мог я так на выворот понимать ясные определенные слова. «Вам сказано, зуб за зуб». А я говорю, не протився злу или злому, и что бы с тобой не делали злые, терпи, отдавай, но не протився злу или злым. Что же может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в Нагорной проповеди, но во всех Евангелиях, все, что было запутано, стало понятно» что было противоречиво, стало согласно. И главное, что казалось излишне, стало необходимо. Все слилось в одно целое и, несомненно, подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть. В этой проповеди и во всех Евангелиях со всех сторон подтверждалось то же учение о непротивлении зло. В этой проповеди, как и во всех местах, везде Христос представляет себе своих учеников, то есть людей, исполняющих правила о непротивлении злу, не иначе, как подставляющих щеку и отдающих кафтан, как гонимых, побиваемых и нищих. Везде много раз Христос говорит, что тот, кто не взял крест, кто не отрекся от всего, тот не может быть его учеником то есть кто не готов на все последствия, вытекающие из исполнения правила о непротивлении злу. Ученикам Христос говорит «Будьте нищие, будьте готовы, не противясь злу, принять гонение, страдание и смерть». Сам готовится на страдание и смерть, не злу, и отгоняет от себя Петра, жалеющего об этом, и сам умирает, запрещая противиться злу и не изменяя своему учению». Все первые ученики его исполняют это правило непротивления злу и всю жизнь проводят в нищете, гонениях и никогда не воздают злом за зло. Стало быть, Христос говорил то, что говорил. Можно утверждать, что всегдашнее исполнение этого правила очень трудно. Можно не соглашаться с тем, что каждый человек будет блажен, исполняя это правило. Можно сказать, что это глупо, как говорят неверующие, что Христос был мечтатель, идеалист, который высказывал неисполнимые правила, которым мы следовали по глупости его ученики. Но никак нельзя не признавать, что Христос сказал очень ясно и определенно то самое, что хотел сказать. Именно, что человек по его учению должен не противиться злу, и что потому тот, кто принял его учение, не может противиться зло. А между тем неверующие, ни, ни неверующие не понимают такого простого, ясного значения слов Христа.